Здравствуйте! Сегодня я хочу познакомить вас с одним инструментом, позволяющим намного улучшить эффективность Skype, эффективность работы со скайпом. Наверняка многие из вас в своей работе используют возможные рассылщики для сообщений, то есть там сэндекс или комбайны всевозможные. Со своими функциями массовых рассылок эти инструменты справляются замечательно. Главное трудное состоит в том, где брать контакты, где брать людей, которые вы будете добавлять. Можно, конечно, попробовать через поиск э, самого э, инструмента, но, м, допустим, сэндекс, он ищет по всей базе Skype контактов. Э, это люди, которые э, скорее всего, по крайней мере, большая часть людей, они э, вряд ли добавят вас к себе контакты, либо им не будет интересно ваше приложение. А, то есть, что я имею в виду? Вам нужна целевая аудитория. Целевая аудитория ⁇ люди, которые хотя бы рассмотрят ваше предложение. Они могут с ним не согласиться, но они рассмотрят. Вот. где брать таких людей? И сегодня я хочу показать вам инструмент, который добавляет контакты из глобальной сети, да, социальной ВКонтакте. Наверняка вы знаете, что ВКонтакте миллионы людей, и эта сеть очень популярная, и она только увеличивается. Люди, которые ежедневно там бывают. Так вот, вы можете использовать эту социальную сеть себе для работы с помощью программки, которая вытаскивает контакты как она делает это? Сейчас я вам покажу. Но для начала хочу сказать, что абсолютно не важно, в какой компании вы работаете. Абсолютно не важно, в каком проекте вы. Абсолютно не важно, может быть вы даже не в сетевом бизнесе. Может быть у вас какой-то линейный бизнес. Да? То есть может быть это интернет-магазин или еще что-то. И вы хотите привлечь покупателей, посетителей. Как это сделать? Заходим в контакт. И в поиске, вот в сообществах, можно в поиске ввести любое название. Ну, Например, допустим, у вас интернет-магазин, да, специализирующийся на парфюмерии. Подписываете в поиске слово парфюм. Нажимаем на поиск и вот что вам показывает. Духи парфюм. Парфюм. Это группа людей, которые у них эти интересы. Они схожи по интересам. Вот видите, 87 тысяч участников, 46 тысяч участников, 41 тысяча участников. Эти люди все э, потенциальные ваши клиенты. Да? А, ну, допустим, давайте вернемся к сетевикам. Да? Сети, сетевой маркетинг. Смотрите. Сетевой маркетинг, 15 тысяч участников. Сетевой маркетинг – 10 тысяч участников. Сетевой маркетинг – 14 тысяч участников. И тут их на самом деле очень-очень много. И это только по запросу сетевой маркетинг. Вы можете попробовать прописать, допустим, MLM. MLM – 16 тысяч участников. Бизнес в интернете – 33 тысячи участников. А сетевики – 44 тысячи участников. Сетевой маркетинг 14 тысяч участников. Ну, смотрите теперь, как можно из этих групп э, вытащить скайп-контакты. Ну, давайте возьмем группу, к примеру, вот полезная пища для ума. 44 475 участников. Заходите в нее. И вот здесь вот есть адрес этой группы в браузерной строке да, вам нужно скопировать этот адрес и в программке вот здесь вот в адресе группы вы вставляете адрес этой группы и нажимаете искать программа предложит вам э, сохранить куда-то э, эти все контакты потому что она их сохраняет в текстовом в формате блокнотики, давайте мы пропишем, допустим, MLM-база. MLM-база. Сохраним на рабочий стол, к примеру, нажимаем «Сохранить». И все, программка начала работать. Смотрите, всего записи 44 475, как в нашей группе. Сейчас программка обрабатывает эти все записи. Итак, проходит, да, еще не прошло, но проходит совсем немного времени. Посмотрите, время поиска 1 минута, 2 секунды. За одну минуту, 2 секунды программка вытащила, нашла совпадение 2316. То есть это 2316 скайп-контактов. Людей, которые э, схожи с вашими интересами, у которых интересы схожи с вашими. Так. То есть это ваша цельная аудитория. Давайте теперь посмотрим, что мы сможем с ними сделать. Вот здесь, вот на рабочем столе, вот, это, вот этот список MLM-база. Оно сохранило в блокнотик. Теперь, для того, чтобы добавить их к себе в контакт, ну, в контакт, да, в список контактов. Используем программку SendEx. Наверняка она вам знакома. Если даже вы ею еще не пользовались, у вас ее нету, это не страшно. В конце видео вы поймете почему. Вот у меня есть Skype, который чистенький, пустой. Видите, я только что создал его специально для того, чтобы показать вам возможности программки. И через Sandex мы добавляем контакты сюда. Добавить из файла. Вот здесь вот сообщение, которое будет послано контакту при запросе на добавление, вы можете написать какое-то свое сообщение, которое будет заменено вместо стандартного сообщения. Мы сейчас ничего писать не будем. И хотя давайте просто продемонстрирую. «Привет, я Вадим», Именно. просто чтобы наглядно было. Нажимаем кнопочку «Добавить из файла», «Рабочий стол» и э, ищем нашу, э, наш текстовый документ. Вот он, MLM-база. Нажимаем «Открыть». Контакты будут добавлены в группу, может создать новую группу, у нас спрашивается Давайте создадим новую группу. Название будет э, MLM база. Да, такое же. Запишем MLM база. Нажимаем ОК. Смотрите, что происходит с нашим скайпом. ВКонтакте добавляются. Вы можете наблюдать за этим. Сюда автоматически добавляются контакты. И вот сообщение, которое пришло человеку при запрос. Привет, я владель. Да? То, что мы писали. Разговор. Вот, смотрите. Оно все еще добавляет. А на самом деле. Если вы думаете, то вы поймете, что потенциал у этой программки, он просто безграничный, Огромные возможности открываются перед вами, если вы будете использовать в своей работе, да, в поиске людей, скажем так, эту программу. И вот видите, уже Евгений добавил меня в контакт. Ну, Сейчас 6 утра, я записываю это видео, поэтому, возможно, люди спят, да, то есть вы имейте в виду, что кто-то сразу добавится, кто-то в течение дня, кто-то на следующий день, ну и так далее. Вот, надеюсь, вот еще один человек добавился. Надеюсь, вы поняли, что ну, мы можем сразу написать сообщение Привет. еще один человек добавился то есть вы уже сразу можете начинать э, работать допустим отсылать свое какое-то предложение или э, ну, ссылочку или э, просто начать общаться то есть э, уже использовать эти skype контакты ну, по своему усмотрению да? на этом наверное я буду заканчивать э -э это видео потому что ну в принципе уже основные моменты вы поняли вот еще один человек добавился если вам было полезно это видео нажмите пожалуйста лайк